Доброе утро. Ой, уже день. Юшкин кот. Да, мы хотели в церковь, поэтому... Так, давай отсюда освободимся. Ау, тут никого. Ты где? А я какой пистолет? Автомат. Так, тут зомби. его. Так, с, погоди, я, где убрал. С вот вот, так, э, я пока тут... Тут у нас сад еще есть подвал. Надо его посмотреть. Да, давай потом посмотрим. Ёк, сколько их там за ночь что накопилось. Не зря нам... Так. -с. Аккуратно. Беги. Сзади я тебе прикрою. Вообще, а -а -а. Тут две кровати ой, и свет горит! Ой, тут мило, это бункер! Даже... Слушай, здесь время еще будем да! Ночью, ночью особенно, что дом, мне кажется, Дома. Так, очень... все, что, поехали? Слушай, надеюсь, там, блин, хоть где, где вообще не вижу. Я надеюсь, хоть так, вставляем О, ключ. У меня есть бензин, но у меня очень его мало. Так, много сразу бензин. пойдем вот так. Что да мелочиться. Самолет, -то вовек, Значит, то вабиная база. Значит, Давай посмотрим, точно. что там может, что там есть. А там скелет. Давай потом назад. Аккуратно. Объезжай все это. Проход завалила. Вытащим ключ. Пойдем. Нет, все завалило, либо это кто-то специально. Давай, за мной. Давай. Там священник. Как мы и предполагали. Эй! Священник, аккуратно! Блин, ну им Нет, стой, я не собираюсь умирать. Так, как бы нам ну, аккуратно вообще... спуститься? Что он даже не орал? Может, он, может, плохо не мой? Нет, может, он. Я могу, я могу, тут у меня есть кирочка. А. Как 40 лет будешь ломать, я уже. Лет. Понятно. Ну или так, или разбиваться. Выбирай. Да. Так остался чуть-чуть. Дождь начался. А -а -а. О, священник. Здравствуйте. Заходи, я закрываю. Давай. Здравствуйте, священник. Извините, здравствуйте. Мы вам тут поломали, но это, надеюсь, как было... это у вас дела? У вас а -а -а. все хорошо? Ладно. Так, с чем мы пришли? Священник. Привет, ребята, вы живы? Ну да, мы живы. А -а -а. Ну как я подумал, я остался один. Ну нет, прикинь, мы еще остались. Ну да, мы мы не знаю, каким боком остались, но мы остались. У вас есть защита в доме? Ну, вот, значит, нет, мы защита... вообще не защищались. Ой, мы не просто нашли под... неподалеку и решили к вам заглянуть. Типа, может быть, вы чем-нибудь сможете. А, что вы говорите? В сундуке взять. Под книгой. Это типа книга, но я тут не вижу сундук. Тут... А, тут, правда, сундук. Тут очень много разных. Бензин. Бензин. Бочки, давай, забирай. Пистолет. А, ну да, защита тебя не волнует. Пистолет. Пистолет, Пистолет да, мы выживем. Да, так, ладно, спасибо, священник. Но вы тут, может быть, с нами пойдете, не? Ладно, как хотите. Пойдем. Ладно, так, ну-ка, стой. Я попробую пролезть. Пролезешь? я так -то точно нет. Ага. сейчас главное самое, поторопиться домой. Я пока вставлю ключи. Давай вставляй, давай вставляй ключ. Милки-палки, интересно. Так, я разворачиваюсь. Остался в живых, я... жду для... тебя, Закрою его. Давай, погоди. Я жду погоди. тебя, давай. Поехали, давай, давай, давай, ты где? Всё, жаль, жаль. Поехали домой, быстрее. Может вертолет все таки засмотрим? Может что-то там осталось? Хочешь что-нибудь? Нет, нет, нет мы там... гвали, б... бали, бали. Лучше бали, не бали. посмотрим. Посмотрим в следующий раз. Какая медленная машина, нам надо ее как-нибудь... Получить. Так, тут зомби. Ой-ой-ой-ой. Это же наш? Давай-давай-давай. Погоди, вылази, вылази, вылази. Вытаскивай ключ. Так, меня кто сразу напали. Сколько их тут? -то? Блин, палим. А, а чу, чу, чу, чу уроды? Вы чё? Давай, давай. Я его сзади. Ой, извини, я чуть я не попал. Это самое главное мелкого. А, Мелкий. А, взади, <связь> а, берегись. А, а, я помогаю. Я На, а, а, быстрей а, в дом. Быстрей, быстрей, а, быстрей. Давай, давай, давай. Так, тут все застроено, мы молодцы. Давай быстрее в дом, я закрою. Бегу. Быстрее. Бегу, пока эти уроды не появились. Все, давай, давай, давай. У меня еще сундук. Фух. У меня, Ладно, на сундук пофигу. Но мы, самое главное, в доме. Самое так. Главное, в дом, дом. Заколотим. Нам надо заколотить все стекла. Мы еще не знаем. Мы должны в пол... быть в полной безопасности. Все. Если они начнут я ломать на игры стекла, я перезар... перезаряжу зомби перезаряжу. они же свирепые. Я они начнут... Да, но они к нам не смогут прийти, У нас все в решетках. Остался второй этаж и чуть-чуть крышу поделаем. ну потому что они могут улазить. Так, вот эта листва, она нам мешает. Я понимаю, цветочки, бла-бла-бла, но жизнь важнее. В библиотеку мы будем ходить? Не знаю, мне кажется, не будем сюда ходить. Хотя странная, Пойдем, надо и ее и закрыть. Очень, странная библиотека, очень Все странная. равно я закрою окна на всякий. Если вдруг нам понадобится. Все, тут два так, Вау, окна. Пистолет... Я закрыл? Пистолеты закрыл? И надо нам закрыть наш... Конечно, тут ни стены, ни из самого лучшего качества. Но нам подойдет. Боже, ты меня напугал. Да, да О, так, а это пьем. поставим возле нашего дома. Слушай, нам надо завтра выехать в город. Мне кажется, там еще остались какие-то хоть... какие супермаркеты. У нас из провинции очень мало что осталось. У, у нас очень мало еды. У меня есть курицы, недо... Так, нам надо сейчас разобраться с зомби. Открой мне двери. Я с ним разберусь. Здесь, секунду, Тихо. Так. Стой. Здорово, под братик. Ах ты урод! Дайте. Ага. Дайте. Дайте. Дайте. ага. Дайте. Тихо, тут маленький. Все, я, покажу... я заколотил. А, -ха -ха. балбесы. Давайте, давайте, попробуйте. Чё вы? Так, вот, умирайте. Да. Теперь мы в без... опасности. О, я чуть не сдох. Вфигах тут набежала. Так, давай, я оружие, не тупи. Перезаряжайся. О, нет. Я, наверное, появился. Я так понял, типа нас убить нельзя. Да, скорее, у меня еще оружие автомат отказался. Колосс... Ой, как-то отказался. Ладно. Я пришел. А ты мое оружие не хочешь отдать? А, блинский блин. Иди сюда. Я не знаю, что тут вою. Аккуратно, вахнет, аккуратно. Морковка. Там оружие, топливо, решетки эти, да. Я не знаю, у на... меня... Пистолет. Коби пистолета нету. Он, всего, а а за... возьми мой, возьми давай, мой, помогай. Нет, нам надо отстреливай их. Подожди, надо вы уроды. Давай, давай, обстреливай а их. А Я обстрел... пока побегу а за своими вещами. А вы уроды, хватит ходить. А Ох, вы, твари Давай, все. Давай, давай, давай. Я пока ломаю. Фух. Так, давай, давай, давай, давай. Аккуратно, ты что-то рисковый тип. -а а... Быстрее, они на меня! Ай-яй-яй-яй! Вот уроды. Я их убил. Ты где? Фух. Подождем, я дождем. Здесь ты еще? у нас в дома. Нет. Я подберу пока свои вещи, которые у меня выпали. <глёзд kettle> Твои тоже подберу, что-нибудь <глёзд> валяться. А Всё, на, подбирай весь вещи. Аккуратно. <глёзд> Я тебя жду. Ты где?